Всем здравствуйте, с вами Игорь Драна. Это видео про лучших нападающих в Древних 2021. Но перед началом этого видео, хочу вас попросить подписаться на мой второй канал. Там вы найдете много различных видео по Древних включая моды и различные крутые фишки. Друзья, я надеюсь на вашу поддержку. Ссылка на второй канал будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Итак, возвращаемся к теме видео. Я сразу хочу сказать, что этот рейтинг футболистов был составлен мной. Его является лично моим мнением. Оно может отличаться от вашего. Самый высокий рейтинг среди нападающих в этой игре имеет Месси. Его рейтинг составляет 99 пунктов. Если вы знаете футболистов с большим рейтингом, то напишите об этом в комментариях. А теперь мы поговорим про другого футболиста, который имеет тоже максимальный рейтинг. Это Роналду, у которого рейтинг составляет 98 пунктов. Я думаю, что Роналду и Месси не нуждаются особой рекламе. Это два высококлассных футболиста. И в конце видео мы их обязательно сравним. Также один из лучших нападающих является Неймар. Я его обычно пускаю с замены, даже за короткое время ему удается забить гол. Это, как говорят в футболе в жопе моей команды. Следующее, кого я хочу порекомендовать, это БП. Он очень эффективен в атаке силовой игрок который принесет много пользы в любой команде. Его рейтинг составляет 95 позиций. Ну и в конце видео мы проверим его эффективность и сравним его с другими футболистами. А теперь, как я обещал, давайте проведем анализ каждого футболиста и узнаем его сильные и слабые стороны. Например, у Месси и слабой стороной является сила и отбор мяча. Все остальное у него прокачано по максимуму. У Роналду сил больше, чем у Месси. Но меньше выносливость. У МПП слабой стороной является отбор. Все остальные позиции в принципе выглядят неплохо. У Гризмана отбор намного выше, но сила ниже, чем у БП. У Неймара все по максимуму, кроме отбора и сил. У Сара за сил больше, но слабее отбор и выносливость по сравнению с Неймаром. Если сравнить БП с Неймаром, то Неймар намного сильнее. Но и Реддит у него выше. Но если посмотреть в целом по моей команде, то у меня лидирует Криштиану Роналду, который занял максимум позиций и является самым эффективным игроком. Он сделал 1312 выходов, плюс 984 гола и сделал 384 голевых передач. Соро же сделал 702 выхода, забил 360 голов и сделал 251 голевую передачу. Фризма сделал 144 выхода, забил 86 голов и 36 голевых передач. Месси сделал 539 выходов, забил 307 голов и сделал 158 голевых передач. я купил совсем недавно, поэтому его нет смысла анализировать. Неймар забил 240 голов, сделал 369 выходов и 137 голевых передач. Выходя только на замены. На этом все, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!